Па-пам, белый, ха, пау-пау Белый, сука, пау-пау Его тело пау-пау, я был первый Спросишь, что в моем бланде? Это про пан, ага, да, я шутнул его просто так, по фан Это не фортнайт, бой, это был напалм Большой дик вернулся, я с бич, I'm back in таун мне не бро, оу, нет, и мне не братик Мне похуй, я контролю этот наркотрафик Президент очков, годдэм, плотный график Камон, бич, давай, тряси этой лафи Кто-то что-то пизданул, я всем тебя, МакМаффин Попал его тело пау-пау, я был первый Спросишь, что в моем бланде? Это пропан. ага, да я шутнул его просто так, по Это не Fortnite, бой, это был на фан Большой вернулся, я yes, бич, I'm back in town